Oh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 Твое эго никто не принимает. Получается то, что мы, в общем-то, не ожидаем. Мы можем говорить словами любовь и свобода. Мы можем говорить покой, блаженство, но.. Даже когда у нас есть достаточно большой опыт переживания и состояния, все равно, когда мы встречаем боль, она нас сгибает пополам, она нас в очередной раз топчет, мы в очередной раз негодуем, нам больно и хочется все это прекратить, а потом, если мы сделаем правильный выбор, принимаем это, если мы стараемся выйти на высшие уровни сознания, при этом вновь это чудо происходит, открывается эта дверь и вновь как все заново. Хотя ты там был уже много раз, и все равно это вновь как а, заново все происходит. И на самом деле, если попытаться проследить, разобраться, а, выход в блаженство, не бывает одинаковым два раза. Всегда по-новому. Всегда что-то другое немножечко. Понемногу, немного по-другому ты воспринимаешь. Что-то что меняется. Ты меняешься, наверное. А, что-то меняется. Я меняюсь. Какие-то обстоятельства меняются. Неважно. Важно, что это происходит все по-новому. И каждый раз это немножко неожиданно. Это и есть настоящая жизнь. Некоторые скептики или такие радикалы говорят, что все это, вот о чем мы сегодня говорили, трансформация, смерть и возрождение, все это возможно пережить только вот в реале, как мы, собственно, и рассказали, наш повседневный путь. Наша жизнь, какая она есть, вот только там это можно пережить и не нужны никакие знания, не нужны никакие учителя, не, нужны, не нужно ничего, нужно только это, это радикальный подход, а действительно так и есть, и я вот рассказал, что первый мой опыт случился, когда мне было лет 20, по-моему, 19, никаких учителей, никаких книжек, ничего, такого я не читал, не знал, но этот опыт случился, потом Позже, в 98 то же самое, никаких учителей, просто это случилось. Но потом появились учителя. Потом, когда я стал осознавать этот опыт, когда я стал задумываться, а что же со мной периодически происходит и почему это волшебство возникает после этой дикой боли. Я стал интересоваться этим довольно быстро. Я нашел информацию, книги, людей, которые могли об этом рассказать. Которые могли, вы знаете, систематизировать это, на самом деле даже. Вот у Грофа это хорошо систематизировано, и это помогает. И те люди, радикально заявляющие, что не нужны какие э, знания, я не могу поддержать их точку зрения. Потому что знание всего этого, это помогает. В следующий раз, когда у тебя наступает момент пиковой боли, ты уже знаешь, ты помнишь, что это. Что это означает, и к чему это может и должно привести. Это должно привести к твоему преображению. Это невероятно трудно. Всякий раз это трудно, но со временем это становится чуть легче, чуть легче, чуть легче. Всякий раз ты сталкиваешься с какой-то новой болью. До того была другая, я ее пережил, я знаю, я умею. А, я готов. А потом она, бас, другая, ты к ней не готов и всякий раз вообще все заново, и только вот эти знания, что это процесс, до да, смерти и возрождения, что это процесс, который ставит тебе задачу жесткую, конкретную, выйди сейчас из этого, вытяни себя за волосы, как Мюнхгаузен, или просто пропадай, как гневушка, или просто купайся, в своем собственном дерьме, в своих сожалениях и больше ничего. И больше ничего. Либо ты можешь пройти через собственное дерьмо и сожаление, и боль, и собственные слезы. Слезы текут просто сами. Ты думаешь, да, я не буду себя жалеть, я все это знаю, смерть возрождения, я читал, я прошел, у меня есть опыт, годы. А они просто текут. А потому что так надо. Потому что иначе ты не пройдешь. Иначе не случится этой пик, пиковой боли. Если ты будешь такой знающий и говоришь, «О, да, вот сейчас у меня смерть возрождения, тики-тики, сейчас 5-7 минут, и я в преображении, да, фигус-два». Вы опять все заново переживаете по-настоящему. И если не будет знаний, если не будет этой помощи собственного осознавания, истории других людей, в том числе нашей истории, то вы можете и не пройти. Вы можете в какой-то микрон сдаться. И вот эта развилка пойдет по левой стороне, и вы окажетесь просто в тьме. Злобы, боли, огорчений, больше ничего. Вот может произойти микрон. А знание а опыт других людей, а то, что другие люди смогли. Это все вдохновляет и это помогает совершить правильный вот этот микронный выбор, когда не по левому пойдет, а по правому. Ваш выбор пойдет блаженство. Вот в это пусть, несмотря ни на что. Пусть да. Пусть так случится. Знание помогает. И даже более того, действительно, возможны техники, духовные практики, которые усиливают а этот процесс смерти-возрождения, ну, в частности, вот э, дыхание различные, хлотропное дыхание, ребёфинг, у нас трансовые дыхание. Многие люди, э, проходя через трансовое дыхание, они переживали смерти-возрождение, у них потом случалась колоссальная трансформация, на самом деле, очень большая глубинная трансформация, жизнь менялась, повседневная жизнь. Да, и до сих Менялось. пор это все происходит. И вот вы знаете, еще, наверное, парочку примеров, когда, ну, можно сказать, техника помогла лично мне в очередной раз неожиданно для себя пережить это. Это не совсем была техника, но мы были в Индии, в Шанти, это был 15 год, и мы пошли в Гималая. мы пошли в Кидернат. Это знаменитый храм Шивы в Кедернатхе, высоко в горах, больше 3000 метров. Но мы не рассчитали свой путь. Мы прошли на 10 километров больше. То есть все люди, они туда подъезжали как-то и шли, если, если пешком шли, то они шли там где-то 11-12 километров. Мы прошли на 10 километров больше. Мы потом только это узнали. Мы прошли 20 километров. И а там же в горах как? Вот она гора, она высокая, кажется, ну вот, солнышко светит, она довольно вот за близко. За сейчас как раз горы. За нами тоже горы, кажется, близко, на самом деле, много километров. Вот так мы шли, кажется, ну вот сейчас, ага, все, дойдем, там водопады, мы купаемся, пьем горную воду, погода прекрасная, все замечательная. Но с каждым часом все труднее, труднее, труднее. А, смотрим, солнышко уже начинает садиться, а та гора как была далеко, так она и осталась. За, а, сейчас, а мы, а мы сейчас утра. За каждым поворотом мы с Андреем думали, ну все, ну вот сейчас этот поворот, и там уже мы придем. Да. И вот поворот, поворот, вот так вот, вниз, вверх, вниз, вверх. И думаешь, вот-вот, вот сейчас, вот сейчас. оси уже на исходе, а сзади такой рюкзак, который с каждой с каждым часом становится в два-три раза тяжелее у тебя по ощущениям. И вот со мной наступило нечто, чего я не ожидал. Солнце садилось, и я смотрел на пик Кидернатха, заснеженный ледяной пик Кидернатха. И так как солнце садилось, то лучи заходящего солнца упали прямо на пик этой горы, и я посмотрел на это. И а, до того, как я посмотрел на это, мы шли уже таким темпом, что мы делали раз, два, три шага и просто садились. Было невозможно идти, уже была высота около 3000 метров, было невозможно идти, и сил ну просто не было, все, вот этот пик, пик э, усталости, там не было боли вроде, вроде как таковой, но была дикая просто усталость, я что-то не помню, чтобы я в жизни испытывал такую дикую усталость, но твое как, тело как просто там? сдается. Оно сдается. Вот делаешь шаг, и больше не можешь, ты падаешь. И вот я увидел в этот момент, я увидел пик Кидернатха, и когда я на него посмотрел, мне показалось, что у меня выжигает все вот здесь, где солнечное сплетение. Я смотрю на этот пик, сияющий в заходе солнца, и у меня здесь все выжигает. Я просто скрючился от боли. Вот в этот раз опять была боль она была дикая физическая боль мне было трудно дышать но еще и высота и вот эта боль и усталость и я делал так вот так вот еле-еле вот этот вот вдох и вдруг у меня наступило покаяние вообще откуда оно взялось и у меня в голове мысли и я стал говорить проси меня господи проси меня за что я не знал за что я не видел ничего конкретного, что я плохого сделал, Ну, конечно, я сделал много в жизни плохого, как э, каждый человек, за редчайшим исключением, э, все мои не ангелы здесь. Но я не помню, за что, но я абсолютно, тотально чувствовал, что вот наступило вот это вот тотальное и глубочайшее покаяние. И не то, чтобы я там чувствовал, что я сейчас умру, да нет, я так как раз наоборот, сейчас отдохнем, встанем, дойдем. Вот она, пик-то, сосед чуть-чуть, как всегда, везде чуть-чуть. Но, то есть от ума ничего не было, а было внутри. И это длилось, ну, наверное, с полчаса примерно. Я просто просил, вот единственные мои слова и мысли в голове были, прости меня, Господи, прости меня, Господи, прости меня, Господи. И вот эта боль, все усиливался, усилилась, и усилилась, и усилилась И я еще сильнее, прости меня, Господи, прости меня, Господи. И вот где-то, ну я не помню сколько, там, 20-30 минут, долго я еще при этом шел, пытался шаг делать, падаешь, прости меня Господи, в очередной раз смотришь на этот пик, и он тебя опять выжигает. И вот это вот интересное явление, когда он тебя выжигает, этот сияющий пик, а ты не можешь не смотреть. Вот какой-то магнетизм такой еще вот надо посмотреть. И вот так вот искоса. я думаю, сейчас я посмотрю, и в очередной раз выждет меня. И вот так вот одним глазом раз посмотрел, а, -а, -а и вот прям вот это сжигание такое страшное. Вот что это такое? Но ну, это не мазохизм был, нет, конечно. Ну, какой там мазохизм? Нам хотелось просто пить, пить, пить, есть и спать. И упасть. А упасть там нельзя, потому что солнце сядет, холодно все, ты замерзнешь реально. Это город. Прийти и упасть хотелось просто куда-то в постель, в какую-то теплую и все равно даже грязные, чистые там в Индии, сами вот. знаете, если был кто-то, знаете, какие там бывают места, где останавливаются люди, нам было вообще все равно. То есть мазохизма не было, но вот было это странное явление в моей жизни в очередной раз новое, когда я испытывал вот эту дикую боль и физическую, и усталость, и вдруг моральное вот это вот, Прости меня, Господи, за что не знаю, вот это покаяние, вот это все. За все. Вот за все, просто за все, да, вот это вот все испытывал. И при этом еще пытался смотреть на эту гору. Но солнце заходило, я посмотрел еще раза два-три, и больше вот я не мог. Причем я еще сфотографировал, через эту боль вот так вот я сфотографировал, думал, я потом посмотрю. Я потом эту фотографию не мог найти. Нашел, нашел, но она уже не была, не произвела такого впечатления. Я, не мог, я не мог, найти эту фотографию. И мы листали там много фотографий с Кедернатха, и я думаю, наверное, она как-то утратилась. Чудесным мистическим образом она утратилась, и только потом через некоторое время я присмотрелся, да вот же она, и я там не увидел ничего. Обычная гора, ну да, чуть-чуть, прям совсем немножечко, чуть-чуть светится. А когда я смотрел, мне казалось, это не то, что прожектор, а какой-то лазер, который выжигает вот меня вот здесь вот все. Я была рядом с вот Андреем. Вот такой вот мистический случай я не и знаю, что практика это все. назвать или не практика, а, ведь э, люди ходят в это паломничество, Если они осознанно идут, они идут к храму. Босиком, а, босиком иногда идут к храму Кришны или к храму о, Вишну. Вишн не Кришна, Кришна, к храму Вишну. Ботанок. В данном случае. К храму Шивы, Они идут осознанно, они идут осознанно на эту даже боль, потому что идут босиком долго, простираясь, делают шаг и простираются, поют мантры и так далее. В Индии в индуизме вообще очень хорошо проработан аскетизм, и люди идут на это осознанно. Я ничего подобного в не хотел. Мы хотели прийти в храм, прийти в эту гору, все, но вот случилось вот это вот. Ну, любимые... Так что это была вот эта вот практика, это на самом вот ты, деле. Ты, может быть, просто прийти хотел. <свят> я за себя ну, могу сказать. Шантия, она по-другому. Но я хотел, просто я хотел закончить тем, что эта ситуация, она как бы вроде бы естественная, да, и в то же время она э, не то что тренинговая, а она такая э, тренировочная на самом деле. И вот в этих ситуациях... То же самое переживаешь, только по-другому, по-новому. И это действует колоссальным образом. Вот сейчас Шанти расскажет тоже, как это у нее потом тоже случилось. Да? А, то есть это, я сейчас закончу, то есть это, это боль, и это блаженство, и это покаяние вас может настичь везде, где угодно. Если вы это осознаете, это принесет вам пользу. Если не осознаете, это принесет либо мало пользы, либо вообще не принесет ничего такого конструктивного. Поэтому осознанность она может иметь решающее, радикальное значение для вас. Будь то переживание такой боли в жизни, или переживание такое в тренинге, в тренинговом пространстве, вот в частности в таком паломничестве, например. И тому подобное. Ну, мы, с Андреем... мы, мы с Андреем планируем все. Ну, у нас пока не получается сделать ретрит в Индии. И я, конечно, <соценно> испытав на себе да, моменты преодоления через трудности и боль, я ему говорю, ну давай сделаем паломничество в Кидернат. Ну, вот куда мы ходили к Господу Шиве. Но мы понимаем, что на самом деле очень многие люди просто не смогут. Там можно долететь на вертолете за час, по-моему, даже меньше, да? Нет, так Там прямо на вертолете можно сесть, без проблем долететь, прибыть в этот храм, посмотреть, все. Но это не то совершенно. Это священное место, куда каждый индус как бы должен прийти хотя бы раз в жизни. И мы с Андреем, когда туда приходили и шли уже в обратный путь, мы видели дедушку очень старенького дедушку мы так понимали что наверное это его последний вот может быть единственной жизни но может быть не единственное но последнее его паломничество перед смертью то есть он вот шел босиком всю эту дорогу а высоко в горах очень холодно а он был вот ну, в обычной индийской одежде они как-то так подвязывают ткань ноги голые босые здесь особо ничего нет мы, конечно, с собой брали шерстяные шапки, носки, потому что мы читали, знали, что там будет холодно. А представляете, вот человек просто так шел. Ну и дали ему какой то может быть, одеяльце там максимум, на ночлег. Но там реально очень холодно. И много чего вообще за этот путь, как пока ты идешь пешком, много чего вообще у тебя внутри, вот здесь вот в голове, в частности, происходит. Правозрение меняется. Ты понимаешь, насколько ты избалован жизнью. Ты европейский человек, ты избалован жизнью. Ты не знаешь жизни настоящей. Ты в этих горах видишь, как живут люди. Видишь, как ходят лошади, у них стерта кожа до мяса. Под ней, под ней мясо видно. И ты понимаешь, что ты никогда в жизни не сядешь на эту лошадь. Даже если ты будешь падать, и до этого храма еще тебе далеко идти, ты будешь падать, ты не сядешь на эту лошадь, ты не сможешь. Потому что твое сердце раскрылось, оно вот такое... И ты чувствуешь этот мир, ты чувствуешь каждый камушек, который тебе попадается на пути. И, безусловно, ты идешь к Богу, к своему любимому Богу. Да? Кто-то идет к шее кто-то едет к Вишну в Бодринат. Это не суть. Вот я туда шла именно так. Я знаю, что у меня особой спортивной подготовки никогда не было. И Андрей, он был уверен, что я буду мыть всю дорогу. Понимаете, да? Но я знала, что я дойду. У меня вот внутри было такое намерение, просто воина, наверное. Ну, хотя я внешне это никак не проявляла. Я говорила так: Я иду к тебе, мой Шива, я приду к тебе. Вот мне было важно именно прийти туда, где живет мой Бог, мой Бог Шива. Хотя я не отношусь ни к каким религиям, ни к иудаизму, ни особо к православию, я себя не причисляю ни к каким религиям. К индуизму сказать? А, да, простите. Ни к индуизму, и так далее. Просто я чувствую, вот Шива и Парвати, Шива и Шакти, они для меня родные, они для нас родные. Мы чувствуем их энергию. И когда мы шли, вот Андрей рассказывал, когда он видел этот пик, у меня покаяние началось пораньше, потому что мне тоже физически в теле стало не очень комфортно. Я не буду всего описывать, но было некомфортно. И я просто чувствовала, что у меня сами собой льются слова «Господи, прости меня за все». Вот... И как раз вот через какое-то время мы поднялись на эту площадочку, и с Андреем стало тоже нехорошо, он согнулся, потому что была жуткая боль вот здесь. И вот оказывается у него тоже началось покаяние. Мы не обменивались, что у меня покаяние, у меня покаяние. Мы шли каждый в своих процессах, но понимая, что вот сейчас ему очень больно, и нам еще идти, идти, а уже темнеет, и уже холодно, я просто молилась, глядя на этот пик, я молилась, Шиве и Парвати, чтобы они помогли нам дойти. Потому что мы были одни, паломников уже не было вокруг, никого не было. А, там надо было, оказывается, сделать привал на ночь, а мы не знали. Мы, мы прям вот как с утра и пришли уже, пока не пришли именно в храм, ну, к храму. Я молилась, и оказывается, вот у Андрея тоже было это покаяние. И мы пришли уже в этот э, палаточный лагерь, хорошо, что нам повезло, там был новый палаточный лагерь. Упали в свои постели, мы поели. Смотри, появился белый кролик. ты видишь? Пока мы разговариваем, здесь записываем это видео уже в третий раз, из заросли выходит белый кролик. Если мы просто так скажем, зрители не поверят. Да, надо его сфотографировать. Мы находимся в орнитологическом парке, здесь много разных птиц, здесь растения этой местности. И вот пока Андрей говорил в самом начале где-то видео, я видела, как вышел этот кролик. И мне просто стало так весело, так хорошо, что я стою там улыбаюсь. Люди не поймут на них. Белого кролика из Алиса в стране чудес, да? да, да? да, да. Вот я... наш белый кролик. Вот. Извини, я тебя немного перебил, Ничего. но это было важно. Да, я уже третий раз его наблюдаю, такой милый. И вот, когда мы уже пришли до палаточного лагеря, мы покушали в столовой, по-моему, да, поужинали, нет? Нет. Я не вот сейчас не помню нет. уже, немножко нет. вот стерлась с памяти. Мы просто, мы просто да, мы просто свалились в эти спальные мешки и уснули. Утром мы встали и пошли к самому непосредственно храму Господа Шивы. Это такой небольшой храм, очень древний. Ну, как бы вот по рассказам там живет Шива, в этом храме. Помимо того, что он еще на Кайлайсе живет. И когда мы с Андреем пошли к этому храму, мы поняли, что, ну, на самом деле, как много мы прошли вот накануне днем. Потому что вот такая ступенька, ну, казалось бы, на ну, обычная ступенька, но ну, которую вы в, в обычной жизни легко можете преодолеть. Но для нас это казалось какое-то невероятное препятствие, потому что нога не поднималась на эту ступеньку. Просто вот нога поднималась еле-еле. Ты вставал на эту ступеньку, изгибался опять, потому что тебе тело, ну вот, уже не дает просто двигаться. Оно устало, оно измученное. И причем мы занимаемся йогой, мы. Андрей дает такую кундалини-йогу, кундалини, кундалини Пхакти-йогу, где идет преодоление. То есть мышцы натренированы, но ты понимаешь, что ты, ты просто не можешь двигаться, потому что ты вчера накануне. С утра и до позднего вечера ты прошел очень-очень много: Но мы дошли все-таки до этого храма. Случилось богослужение. Хорошо, что в это время не было много паломников. Очень приятно было побыть в храме, почувствовать. Ну, и там уже было, были дальше свои истории. Я как-то рассказывала на Байкальском ретрите. Рассказывала я, смеясь, потому что на самом деле, когда человек освобождается от иллюзии, ему очень становится смешно. Он понимает, насколько вот его страдания? ну, смешно это все. И вот со мной тоже случилось. Шива мне подарил подарок, которого я, собственно, не ожидала. Но я шла туда к нему, и я шла туда за тем, чтобы обрести его. А когда в храме отслужили службу, я поняла, что это, знаете, такая служба, как вот в любом нашем православном храме. Ну, отслужили, да и все. И мне так стало горько, что я столько шла, я так верила, что я приду и встречу его там, в этом храме. Ну, я почувствую, почувствую. что-то особенное, да? Но ну, не просто же вот эту службу. Раз, раз, раз и все, До свидания. Положите денежку, возьмите даршан и идите. И я про себя так просто разочарованно сказала. Прости меня, пожалуйста, Шива. Но и здесь тебя нет. И когда мы вышли из храма, там уже купили какие-то сувениры на память себе, я подумала, ну и все, ладно. но нет, так нет. Так вот получилось. Я сегодня плотно покушаю. Хорошо высплюсь, чтобы мы завтра в обратный путь пошли пешком опять. Чтобы мы дошли нормально. Я это сделала. Я хорошо покушала. Двойную даже порцию покушала. Андрей на меня смотрел, так даже немного с удивлением, как я могу есть эту пищу. Но пища была очень вкусная. Чему индусы были очень рады. А Они были очень рады. Я их брала у них вторую добавку. Они улыбались, были рады. Но я думаю, ну все, я наелась так, что вот уже никакая энергия мне сейчас не пойдет. Я лягу спать, усну и все. Но, как оказалось, я не буду всего рассказывать. Это достаточно долго придется рассказывать. В общем, одним словом, только я легла спать, собралась уснуть, и со мной случилось очень сильное, очень важное для меня переживание, я его помню до сих пор. И даже когда я его рассказывала своим близким, родным по духу, подругам, та же энергия шла через меня снова, и они ее тоже чувствовали. Они говорят, у меня все горит внутри. То есть Шива, он мне в эту ночь сказал, Я здесь. Люди могут как угодно относиться к, своим, к своей службе. Тот священник, который служит, да, там службу, ну, может быть, он по-другому называется, неважно. Он может как угодно относиться, Брахман. Брахман, к своей работе. Он может быть это делать формально, может делать это формально, но я здесь, он мне сказал, я здесь. Вот всем своим присутствием я почувствовал его и Парвати. И знаете, так уже до 4 утра где-то я не спала, я не могла уснуть. Мне хотелось разбросать с себя всю одежду, хотя там очень было холодно. До этого спали в двух спальных мешках, во всей одежде. А мне хотелось просто встать, раздеться, вот ну, насколько возможно, искупаться в ледяном руче, который тек за палатками, и пойти, дом... пойти домой уже, возвращаться пешком ночью, потому что во мне была такая колоссальная энергия, меня прожигало изнутри, вот тоже прожигало, видишь, огонь шел изнутри. Огонь, да. Меня жарило просто, но ну, невероятно. Наверное, может кто-то написать в комментариях, это шла Кондалини, может быть, не знаю, но я знала, что это Шива. И пока меня жгло изнутри, мне было невероятно жарко. В это время перед моим внутренним взором пробегали картинки моей жизни. Причем они такие пробегали с детства, когда я была совсем маленькая, года 4,5-5, помню, мама, вот все-все-все, что детство, потом колледж, потом школа, вот все пронеслось перед глазами, и мне вдруг стало невероятно стыдно за свою жизнь, как я ее прожила. Вот настолько стыдно и противно от того, что вот я так жила свою жизнь. Сейчас можно сказать это словом, это было освобождение от иллюзий, но тогда я проживала это все изнутри. И мне было так невероятно паршиво от того, что вот так я жила свою жизнь. Я жила в таких вот условиях. Я общалась с этими людьми, я вела себя вот так. За все было стыдно. При этом за стенкой соседней палатки болтали два индуса. Болтали на своем хинди. Я не знаю этот язык но я понимала, я чувствовала, что они говорят о всякой ерунде. И Я думала, да как вы можете здесь говорить, а это чепухе, Разве это важно? Вы пришли к Богу, разве это важно? Вы пришли к вашему Богу. И вот такой процесс у меня продолжался до четырех где-то, может быть, до половины пятого утра. И только тогда я осознала, что это Шива. Он пришел ко мне, он меня освободил от этих иллюзий, и он мне сказал: я здесь. И вот этот опыт я запомню на всю жизнь. Вот это и есть настоящее. И когда мы уже вернулись на следующий день, очень легко вернулись, как будто вот за секунду все это прошло, все эти километры обратно, и Андрей меня сфотографировал в конце пути. Эта фотография у нас тоже до сих пор есть в архиве. Я там стою с таким лицом, что мне как будто там 15-14 лет, не больше. Лицо очень уставшее, конечно, потому что было очень долгое паломничество, изнурительное даже для организма, но такое светлое, светлое, наверное, даже, может быть, стоит разместить, может быть, не стоит. Если найдем эти фотографии, мы да. разместим, они у нас в архиве есть. И это вот чудо, вот такое паломничество, оно настоящее, вот, так, вот такое преодоление и такие процессы, вы их никогда не забудете. Никогда. Видео получилось очень длинное. Я не знаю, мы сохраним его полностью или, может быть, сократим. Мы никогда не делаем видео по написанному какому-то тексту. Просто есть тема, и мы об этой теме рассказываем. Как получается? Иногда получается короткое видео, иногда получается длинный, очень длинный, вот как вот. Поэтому надо завершить. Завершить, конечно же. Сделав определенный вывод, какой-то итог подвести, мы находимся сейчас на таком месте, вы, наверное, видите, у нас сзади горы расположены, и, конечно же, слышите, здесь ходят люди, здесь вот недалеко ездит машина. То есть, с одной стороны, повседневность такая, какая она есть, обычная, а с другой стороны, вот глядя на эти горы, у кого как, а когда я смотрю на такие заснеженные вершины, у меня внутри рождается что-то очень особенное, очень большое, от чего в груди все прочищается, становится свежим таким, легким, как будто бы глоток огромный глоток горного воздуха и ты вот его вдохнул и его вот здесь в груди задержал. Вот сколько я смотрю уже на эти горы, я все время под впечатлением. В повседневности у нас может быть всякое разное, и, как я говорил вначале, периодически возникает боль, иногда очень большая. И эта боль в повседневности может вознести нас на вершины Духа, на горные, сияющие вершины Духа. Так устроен человек, такая его природа. И если в своей жизни вы испытываете такую боль, и если тем более испытываете сейчас, то это видео может сослужить вам, служба, оно вам поможет, и если вы захотите, вы сможете открыть, и точнее не открыть, а сделать выбор, сделать выбор вот в эту правую сторону на развилке, и тогда откроется дверь ваше собственное блаженство. Это все, что у нас все, что мы испытываем, это все у нас внутри. Это огромная боль, она наша. Мы ее кому-то когда-то приносили. Мы ее как-то накопили. Она внутри у нас есть. И конечно, нам обидно. Конечно, нам больно. Конечно, мы хотим обвинить другого человека в этой боли. И мы обвиняем его. Но все равно, это боль-то у нас внутри. И вот это блаженство, которое открывается, тоже внутри у нас и можете вы сделать этот выбор, и может быть этот выбор будет тем самым миллиметром, микроном, когда вы сделали миллиметровый шаг вправо, и перед вами уже начинает открываться дверь в блаженство, дверь в свободу. Дверь вот в это состояние, когда вы можете явиться как кино. И в то же время радоваться этому, вы одновременно и остранены от этого, вы понимаете, что это не очень-то настоящее, но не настоящее, но просто радость вас заполоняет. Вы можете сделать тот выбор, который откроет вам дверь в настоящую жизнь. И делать этот выбор раз за разом, много раз, десятки раз, может быть сотни раз. И когда-нибудь эта дверь... Блаженство откроется и больше не закроется. И вы останетесь. Сюда. Не в том плане, что вы умрете, лишитесь тела физического и уйдете на небеса, хотя такое тоже не исключено. А в том плане, что вам будет дарована милость, вам будет даровано это счастье жить жить настоящей жизнью, той, которая есть у нас у каждого внутри, которая иногда открывается нам, но периодически захлопывается. Вот когда-нибудь она откроется и уже не закроется никогда. И это, если можно сказать, такая цель, такая звезда, такая вершина нашего собственного духа, вершина нашего собственного духа, который и хочется стремиться и который достойно стремиться. Это достойная настоящая цель жизни.